и среди огурцов тоже огромное количество, конечно же, гибридов. Сортами сейчас уже, ну, может быть, и интересуется, допустим, сорт такой старинный, неженский, везняковский. Вот. Они нравятся людям за отличные вкусовые качества. Но урожайность у них очень сильно проигрывает гибридам. Ну и, конечно же, по устойчивости к заболеваниям. Они слабоваты. Вот. Что у нас интересного сейчас из огурцов? Ну, хит-продаж. Это, конечно... Маша и Герма, гибриды в голландские. У них очень красивые огурчики крупнобугорчатые. Они отличные в свежем виде на вкус. У них великолепная радость. Это, конечно, Кураш. Это, наверное, даже можно сказать, он на первом месте по популярности. У него такая приемлемая цена, отличный по урожайности, по вкусовым качествам, по засолочным. Вот. И, бесспорно, он остается лидером. Дальше гибрид фирмы Семка, Ну, эта фирма сама по себе подороже, вот, но, однако же этот гибрид Паратунка он остается тоже популярным уже несколько лет. Среди голландских гибриды крупнобугорчатых у нас вот такой Эколь, тоже урожайность отличная у него, вкусовые качества засолочные и гибрид Артист, вот, тоже такой вот крупнобугорчатый. Дальше для любителей мелкобугорчатых огурчиков вот такие. Адам и Солинос, голландские гибриды. И уже много лет вот такой вот гибрид Кладзин. Он является последователем гибрида Клаудия, улучшенной Клаудия. Вот. И очень интересная серия. Сейчас вот последние лет 5, наверное, фирма Уральский дачник Челябинская. У них большая серия вот таких вот букетных томатов. Но ну, вот, наверное, самый популярный из них это гибрид Мелс, само совершенство и РМТ. Мелс, он чем интересен? Он очень-очень скороспелый. У него созревание 36 дней от сходов до сбора урожая. Вот вкусовые качества отличные, плоды красивые и на засолку хорошо подходят. Так, ну из новинок. Вот, из новинок это фирма Партнер. Сейчас. Модные, так скажем, гибриды шоша и фурор. Красивые огурчики. Даже они на вид такие аппетитные, красивые. Так, ну, и салатных. Ну, конечно, бесспорно, очень популярная серия китайских гибридов. вот Их очень много выпускает фирма Сидек. Но один из самых популярных изумрудный поток, потому что он самопыляемый и раннеспелый. Вот. И он эти невыносливые, В общем, у него все характеристики отличные. Хладостойкий. Он и в теплицу подходит, и в открытый грунт. Ну и вот очень любимый у меня и у наших, конечно, огородников на еду гибрид Емеля от фирмы Манул. Вот. Он такой вот немножко удлиненный, с тоненькой кожицей. С очень... Теперь поговорим Просто немножко о крестах и баклажанах. Это тоже довольно-таки у нас распространенные овощи, хотя... Их ну, немножечко посложнее выращивать. Они теплолюбивые, но у нас люди приспосабливаются. Сейчас э, очень большое количество теплиц у нас производят, так что их в теплицах, и при хорошем лете в открытом грунте дают хороший урожай перцы и баклажаны. Так, из баклажан, что у нас очень популярно. Вот, э, уже много лет очень известны э, баклажаны фирмы НК серия русский огород щелкунчик король рынка и жизель. эти три гибрида они очень урожайные они отличаются друг от друга формой значительно щелкунчик такой у нас крупный пузатенький король рынка удлиненный, но настолько урожайный вот король рынка он дает урожай баклажан в любое лето даже самое холодное. вот за это его полюбили наши огородники. А жизель вот у него такая красивая классическая форма. Вот, все они три очень пользуются спросом. Теперь из голландских у нас. Для любителей таких крупных-крупных баклажан это клоринда. И пик. Вот такая вот форма, слегка удлиненно, каплевидная Баклажан валентина. Он тоже, кстати, очень урожайный и хорошо плодоносит тоже в любую погоду. И вот такой вот сравнительно новый. Это у нас производитель премиум. Сет, баклажан, алешка, ультраскороспила, что очень важно для нашего среднего региона России. Из перцев. Ну, один из самых-самых популярных перцев уже много-много лет. Остается перец винепух. Он такой очень урожайный, плоды среднего размера, средней толщины стеночки. Он всем нравится. За, именно за хороший урожай и отличные вкусовые качества. Его используют для фарширования в основном. Вот. И для этих целей вот такой вот очень интересный гибрид белладона. Такого светлого цвета. Тоже очень урожайный и с отличным вкусом. вот и Из толстостенных перцев. Опять же фирма НК «Русский огород». Вот эта парочка «Севилья Фламенко». Желтый-красный толстостенный перец. Они очень популярны уже тоже на протяжении многих лет. Отличная урожайность, крупные толстостенные плоды. Вот, отличный вкус. И сравнительно такая молодая у нас фирма Челябинск-Уральский дачник. У них вот эта интересная серия пользуется очень хорошим спросом. Это гигант. Красный, оранжевый и желтый. Вот, они тоже очень урожайные, плоды толстостенные, с отличным вкусом. И этой же фирмы, этого же производителя вот такой вот очень крупный перец и гантроса. Вот. Плоды достигают длину до 25 сантиметров. И вот тут у нас еще два баклажанчика остались. Интересно, это уже немножко экзотика. Довольно-таки полюбившийся баклажан Бива белого цвета. Очень урожайный и совершенно без горечи, Вкус отличный. И зеленоплодный баклажан.